я хочу с вами разобраться все таки что же лучше показывать спидометр который у нас есть уже встроенный в мотоцикле или же по gps спидометру то есть кто из них врет и давайте мы же с вами проэкспериментируем и отобьем все вопросы именно мы будем снимать мы сделаем замеры 100 200 и максимальную скорость в общем как я уже и сказал замеры будет у нас 100 200 и максимальная скорость как я буду замерять? А вы в принципе сами уже все увидите. где мы будем ехать, наверное, делать замеры? Хотя бы сделаем 100-200, если будет позволять. Да, у меня на камере GoPro 8 есть встроенный GPS, и мы за счет этого и будем в принципе, проверять. I don't play around, I'm still equipped Touch my bag, hundred rounds Here this is the extended clip Fifty chains hidden in my safe That's some expensive shit Guerrilla weight on the interstate Feel my adrenaline, infiltrate while your little blood for my benefit Preservate, that's what's on my mind I'll hustle all I is yeah. And this is deep as hell, get. Yeah. Stepping circles in the surface Boy, they's levels That's it. Yeah. Hey, yeah. It was back when I ain't shit. Was clacking they was clanking they jawbones. Can't tell you close the court. I'm defaulting on barcodes. Twitter got you thinking you sweet, don't you? Two types of people in this world. Don't smoke this and the folks. who. Sold it. My shit's so good, you coming back with clothes open Hopin' for a handout, I'm pullin' jam out and toast Fuck, I ain't fucking round, always gotta play an emotion Shut you down, set up shop again, get your ass extroated Bustin' rounds, call up holes ain't, I get his ass deported. Underground, use your man's clothes to fertilize my soil Dragin' bout, hits that you put out, bitch you can't afford it. стало интересно я начал проверять как я это сделал вот у нас был старт я ехал при старте когда я показал пальцем что я набрал 100 километров вот здесь у меня вот здесь вот у меня показывала 90 километров то есть первые 100 километров он gps у нас врет на 10 километров Дальше, следующее видео, где я выжимал уже 200, можем увеличить, и мы сейчас увидим. Точно знаю, что у меня на спидометре середина это 160. Вот у нас на час дня стрелка упала, это у нас уже вот, 180, а вот, пожалуйста, уже 200. То есть мы видим, что уже он врет на 30 километров. То есть у нас при 100 было 90, сейчас при 200 уже 173. То же самое смотрим у нас по максимальной скорости здесь. Когда я удубасил, то есть вот мы видим по тахометру. Сейчас я именно точно посмотрю, когда я положил стрелку. Вот она лежит. Это я уже держал. У нас получается три сотни. То есть максимально, что я здесь набрал, это было 249. То, что именно нагнал GPS. Видим, что каждые 100 километров идет погрешность. Но первое 100 до 100 у нас идет погрешность 10 километров. То есть я поехал 90 по GPS, на спидометре у меня 100. Я поехал 200 по спидометру, у меня э, на GPS показала 170. То есть уже погрешность на 30 километров. Я поехал 300, у меня уже была погрешность на 50 километров под GPS, то есть как только я набрал там 240, видели, это уже как раз у меня было 300 по спидометру. И те 9 километров до 249 как раз было уже 300 Не верите, можете сами проверить И под GPS была максималка всего 249 или 250 То есть если у вас есть какие-то предложения по э, другим каким-то GPS приложениям Или еще что-то, я готов замерить для вас Пишите в комментариях, если вам это будет интересно вот. Ну а пока вот как-то так видим показатели таковы Пишите вы в комментариях, что более правдиво, GPS, спидометр по GPS или же это тот спидометр, который у нас есть стандартный на мотоцикле, на любом автомобиле и так далее. Ваше мнение всегда будет учитываться. Не забывайте, ребята, что мы проводим конкурс каждую тысячу подписчиков. Я буду что-то разыгрывать, ваше предложение что. Ну а на 10 тысяч также есть розыгрыш моего мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-9R on broken tissue my spit toxic been gripping them wrist rockets six shots pop lips gossip you missing on milk cartons yeah i'm still talking